Всем привет и сегодня мы варим суп Не знаю как он называется Ну в общем для тех мужиков У которых Отсутствие жены И нет девушки Либо жена временно куда-то отлучилась А жрать все-таки охота Поэтому делаем следующее Для начала Берем мясо Вот оно у меня уже собственно Тут варится в кастрюльке Воду Воду посолить, вложим мясо, сколько вам надо Ну вот я два кусочка, мне хватит И ставим это на час времени Мясо, естественно, надо разморозить Так, вот это самый первый этап Следующая фаза Пока все это делается, нужно почистить картошку Картошка, второй хлеб, без нее никак Ну не знаю у кого какая картошка, у меня уже не очень, поэтому я не знаю. Много картошки тоже не, не надо. Штучек. Ну я вот штучек. Вот еще. Еще одно. Вот. Сейчас это надо почистить, и она у меня проросла, поэтому надо еще и эту красотов ростки обломить. Поэтому чистим картошку. И по поводу картошки вот картошку аккуратненько вот так чистим глазки выковыриваем и положить ее в водичку чтобы она не почернела потому что если у кого много картошки она может почернеть что вот ну вот я почистил картошку картошку сейчас надо покрошить а дальше можно сделать следующее вот у меня есть у меня есть квашеная капуста вот я собираюсь ее я его уже, собственно, ложу сейчас. Она чуть-чуть меня еще подмороженная, квашеную капусту ложу. Ну, у кого нет капу капусты, можно обычную капусту тоже сойдет. У кого нет капусты, ну, макароны можно. Но макароны надо это после картошки. Макароны попозже и не быстро сварятся. Сейчас, собственно, я буду крошить картошку. Вот у меня тут варится мясо. Картошка и вот капуста. Но вот видите, когда у нас всплывает пенка, нужно сделать следующее. Ее нужно просто аккуратно убрать. Аккуратненько. Вот так вот ее убираем. Чтобы у нас ничего там лишнего. Иначе будет нехороший, нехороший привкус. Берем. Вот. А сейчас, перед тем, как делать зажарку, я еще макарончиков. Помимо кобуса, я еще макарончиков кину. Вот. А сейчас я буду делать зажарку. Вот. Для зажарки я вот одну морковину. Большую не надо. Вот такую маленькую, небольшую. И луковицу. Ну свекла у меня большая. Лучше для зажарки вот половину вот такой. Ну или маленькую. Вот это вот. Сейчас вот это надо будет. Лук просто почистить. А, а вот это помыть. И, собственно, свеклу надо почи почистить тоже. Сейчас, собственно, покажу вам в готовом варианте, как это. Ну вот, я почистил морковку. И надо будет ее потереть на крупной терке. Не на мелкой, на крупной. Ну вот, собственно, сейчас потерю, потру морковку. Ну вот, я сделал, собственно, зажарку. И это можно еще у нас спалить кетчупом. Ну, кетчупом, томатной пастой, это так. Тоже для вкуса. Ну, некоторые, некоторые вообще живой помидор добавляют. Ну, я вот так вот попроще делаю. Да, и не забываем вот из кастрюльки снимать пену. Обязательно. Лучше ку подставить для этого дела. Да, и в это дело обязательно надо, конечно, ложку соли, столовую, столовую ложку соли. Ну, приправ добавить, там, Кубик, допустим, можно. Либо кубик ма, Вот не знаю, кубик магии или бульон. Короче, что-то вот такое, как это, на ваше усмотрение что будет под рукой. Но это мы сейчас просто ставим на газ. Ну Вот у меня Хаймс. Хотя это не столь принципиально. это делаем на газ мы сейчас процесс изготовки зажарки постараюсь снять одним кадром чтоб как не упустить никаких возможностей что происходит Конечно, люди опытные Скажут, ой, да ты там это У тебя Ты делаешь Это не это, кто не так Ну, я вам И не говорю, что я опытный повар Я простой Холостяк Собственно Варю я Из подручных продуктов ну, либо, что захочу покушать, то покупаю. Вот у меня есть вот эти сегодня, вот эти продукты под рукой. Подручного жарим. Вот это. Жарим пока. Пока не появится у нас характерный цвет. Так он чуть, чуть красноватый должен у нас встать. Соседние кастрюли надо время, время от времени помешивать, чтобы там не застаивалось помешивать это дело. Ну, собственно, видите, мясо уже сварилось. Это можно обратно закрыть. Вот видите, у нас уже цвет такой, у нас такой вот такой уже цвет поменялся. Но у меня свеклый меньше, поэтому желтовать, желтоватенький такой стал. Это не собственно не так страшно. лучше вот у меня сковорода большая это не очень хорошо лучше сковороду брать поменьше и с ручкой так как можно будет это все дело легко и просто вылить вот, собственно у нас это дело готово и сейчас делаем следующее так газ выключаем прихватываем это чем-нибудь и вот сюда все вот это дело. Все. Это у нас зажарочка. Пошла туда же. Вот это. ингредиенты перемешиваем. И для полной готовности, чтобы это у нас все. Ну, конечно, проверяем мясо. Мало ли кто подается. Мясо, нож должен хорошо проходить Без крови Но я его уже тут очень Я уже тут Полтора часа Шатаюсь, поэтому у меня Просто огонь, сделаем сейчас поменьше Ну вообще очень Минимальный огонь Все Собственно Результат я вам покажу Минут через десять и вот, собственно, вот, вот такое у меня получилось. Так что, у кого что-то подобное получилось или лучше, желаю вам приятного аппетита. А кому были полезны мои кулинарные творения, или кому понравилось это видео, ставьте палец вверх. Спасибо за внимание. С вами был Мак тридцать восемь. Восемьдесят шесть.